Борьба со злом это является этим вкладом в этот башмар? Знаете, я полагаю, да, если правильно распаковывать слово зло. С позиции скандинавской традиции зло это очевидный проигрыш. Это они нас это мучат, что зло это не вред, это проигрыш. Это вот как раз не, не, не, не прохождение через программу естественного отбора. Если мы будем бороться именно с таким качеством зла, то есть улучшать себя, чтобы пройти программу естественного отбора, то тогда эта борьба со злом эффективна. Если мы боремся со злом субъективным, то есть мы считаем, что это вред, не разобравшись, кому вред, кому польза, то вряд ли это можно назвать борьба со злом. То есть абстрактное понятие, на самом деле, надо его правильно распаковать. То есть смотрите, с позиции, например, того же христианства, что такое зло? Ну, это же близкая тема, да, порассуждайте на эту тему. Что такое зло с позиции христианства? Ну, скажем так, все, что нарушает данную диалогию, которая выражена определенных... Заповедь, их отношениях, что покушается на эти незыблемые каноны, как, соответственно, они трактуют. То есть даже сама мысль, сама попытка подвергнуть эти каноны проверки является злом, очевидным. Ведь первая вспомнить, вспомните, первая заповедь из Ветхого Завета, прости меня, Уль, я обязана об этом вспомнить сейчас. Первая заповедь из Ветхого Завета, кто помнит, она же перешла и в новой, естественно. Нет, нет, нет, нет, только... нет другого да, Бога, был, да, да, да, да, кроме да. меня. Не будет у тебя иного Бога, кроме меня. Вот это самое главное, и первая запись, все остальное из нее проистекает. Значит, если у тебя появляется мысль, что может быть другой Бог, это уже очевидное зло. С чем же мы тогда будем бороться? Опять же, да, с какой, кто с какой, на какой позиции стоит. Программа естественного отбора для язычников является программой развития. Поэтому они чаще проигрывают. А программа естественного отбора является вредом и фактически тем же самым сатаной, противником с точки зрения христианства. Потому что она будет постоянно подвергать эту идеологию проверки что категорически не допускается к самой, самой первой вот этой истине. Потому что если поставить перед собой вопрос, а настолько ли идеальна эта идеология, значит, ее надо с чем-то сравнивать. Человек существует дуально, он будет ее сравнивать с чем-то, значит, с чем с деянием другого бога. А заповедь говорит, не может быть другого бога, значит, сравнивать ни, ни, ни, ни в коем случае нельзя, раз не может быть. Знаете, вот эта вот логическая казуистика. А с язычеством, с политеизмом несколько иначе, там постоянно происходят сравнение. Локи сравниваются с Одином, тот же Феб с Дионисом, то есть они постоянно находятся в противодействии друг другу, не потому что они враги, а потому что так, такова программа, программа естественного отбора требует бесконечного сравнения. Каждый божий день бесконечного сравнения сравнения с эталоном, и этот эталон также меняется каждый божий день. То есть эта программа никогда не закончит свое развитие. Она закончит развитие только в том случае, если эталон будет зафиксирован. Тогда рано или поздно это сравнение скажут, да, вы абсолютно идеальны. То есть часы, которые стоят, показывают правильное время два раза в сутки. Часы, которые спешат, показывают правильное время, по-моему, раз, там, в несколько сотен лет. Вот такая вот статистика есть. Значит, если программа стагнирована, если ничего не меняется, часы стоят, значит, два раза в день она покажет идеал. Стагнированная программа покажет идеал. Именно поэтому христианство и стабилизирует иудаизм, естественно, стабилизирует сознание, чтобы оно ни в коем случае не менялось, тогда два раза в сутки он будет показывать идеал. Понятна логика? Поэтому язычество и проигрывает, потому что он идеал показывает раз в сто тысяч лет. Может быть, если успеет. По крайней мере, еще ни разу не показал. Но при этом перспективы у язычества значительно больше. Потому что развитие не прекращается. Вот это что касается добра и зла. Но с каждой позиции совершенно свое. Да? В магии... Четкое совершенно определение. Добро это программа, прошедшая естественный отбор, зло это программа, не прошедшая естественный отбор. Но тот же закон равновесия говорит, эти программы должны быть поровну. Если прибывают в пространстве добра программ идеальных, полученных результата, то тьма будет бесконечно выпускать в пространство зла новые и новые алгоритмы, которые требуют проверки для равновесия. Всегда. Да, и вот это вот обострение, вот это чувство потребности проявления программы естественного отбора это следствие воздействия вот этих каналов, каналов Видара и каналов Вали. Вали обостряет эмоции, очень сильно обостряет эмоции, очень обостряет чувственность, есть это мгновенное принятие решений. У него природа такая, он был рожден как мститель, он волос не чесал, не умывшись, не причесавшись, да, к вечеру он убил уже убийцу есть Специально быстро взращиваем программу. То есть что это такое? Мгновенное принятие решений. Да, нет, плохо, хорошо. Свет, тьма. Обрубить. Ежес... В эту же секунду. Без раздумий принимается решение да, на основании канала, который спускается в ведар. Качество Хеда что такое не принадлежать ни туда, ни сюда, то есть никуда не скатываться, ни в какую сторону. Вы уже знаете, Абитар четко стабилизирует это качество, это обязательное качество. Потому что если вы будете скатываться туда или сюда, то, например, вчерашнее занятие, вам будет совершенно недоступно удержание креста стихий, минуя эгрегориальные системы. Вы так или иначе будете куда-то скатываться. А мы с вами только что выяснили, что для христианства добро, то для мусульманства, например, будет зло. Что для иудаизма добро, то для буддизма будет зло. То есть в любом случае, если ты не в кресте, если ты скидываешься на будхиал, тебя куда-то будет уносить в какую-то религиозную систему. Значит, с одной позиции, с позиции одной системы ты будешь в добре, а с другой позиции ты будешь возле. Вот Видар говорит только удержание своего канала в абсолютном равновесии сделает тебя независимым от, от этих религий, к чему, собственно говоря, и стремимся. Чтобы человек стал независим от бога, он должен становиться, становиться независим и от его учения. А как он будет независим от его учения, если он крест стихии держать не может? Соответственно, научишься держать крест стихии, у тебя все пойдет в естественном равновесии. Да, пока возникают вот такие сомнения и вопросы между светом и тьмой, Хермода надо пропустить сквозь себя. Он просто покажет, что это не катастрофа, это не криминал не принадлежать ни свету, ни тьме. Не криминал на самом Я деле. Вот, разумом. А вот, а вот будхиалом принять это дело это вот крайне сложно, потому что это же совсем новое мировоззрение. Да? Вот как Проклясть человека на дороге, понимаешь, что это не пустые слова, и что оно действительно оно на него легло. Такие оно на него, на него легло, вот это вот осознание, да, легло. И это теперь в твоей власти. И вот тут начинаются все эти будхиальные конфьюзные колебания, имею ли я право, Они а не имею ли я право, откатит ли мне это потом, это не откатит ли мне потом. Есть, это... есть. Конечно есть, безусловно. да. Для этого вот и нужен канал Хермода, который покажет совсем другое мировоззрение, что все происходит это естественно. И ваша реакция тоже была естественна. А значит и право эту реакцию применить со всеми последствиями. она тоже становится естественной, только в одном случае, если не будет будхиальных предпочтений. А, а это надо трансформировать. То есть это надо время, чтобы прошло, чтобы оно все естественно трансформировалось. И стало абсолютно естественным для вас.